Всем привет. Надеюсь, вы помните, на чем мы остановились в прошлый раз, потому что я вообще не помню. Каким-то образом мы оказались посреди океана. Ладно, шучу. Вот та деревня, рядом с которой мы живем. я просто решил вечером поплавать по окрестностям. И да, действительно повезло, и мы нашли еще один храм. Удивительно. Волк вызывал руль с черновейской и выглядит как то, что внизу еще один долго будто бы... Пройдем тут небольшие раскопки. Надеюсь, никто не подкрадется сзади. <смех> я крыльпнулся. Я, в принципе, переношу его вот сюда. И теперь у меня здесь есть воздух. И можно начать раскапывать твою и пугаю. В, в принципе, тут реально уже ничего не найти. Я подумал о том, что вот этот корабль, который мы начали в прошлом выпуске, можно на детали разобрать, в каком идее. В общем, и от этого корабля, я плыл вот так, плыл-плыл, и вон, смотрите, еще один затонувший храм. Вот как мы такое пропустили, да? Большой но быстро обыскали, теперь второй. Я так понял, в ну, эту девочку. Так. Так, мы, судя по самому, были вон в том, в главном и дополнительном вон в том методе. Это двойник, Синька. А, вот сундук, еще один, Ежа, Удочка. Сделаем все-таки свой общем, 3, сел. Okay. Все. Теперь можно спокойно работать. Это, конечно, займет какое-то время. А, нет, вот Синьку. Было бы круто, если бы нашли в одном из этих сундуков, да? О, еще один Тут ничего не нашли пока что. Но наверное, ты вот нопят Working как раз. Наверное, это все. А, саунд большом. Твето. Но стоп, это кажется как-то маловероятно, что суд будет на уровне пола полузакопа. Да не может быть он так глубоко, да? Нет, все же это нелогично. Окей, похоже, мы собрали вообще все, что можно было собрать. Обокрали даже обделку со стены. Смотрите, в этой пещере несколько сотен веков, наверное, да. Я просто беру вот так и все ломаю. Ну и тут то же самое. Кто помнит, что было здесь? И что стало? Я хочу посмотреть, что в тех картах. Возможно, эта карта копирует какую-то другую карту, которая уже была. О, скелетские запчасти. Да, мы этот сундук нашли в прошлом выпуске. Это та же самая. И это та же самая. И это та же самая и это та же самая тут от уголь есть еще и это нас интересует ай а что если я поставлю градий на свою лоб ага -а -а. ломается бля йоу йоу йоу с вами я гламурный подонок павел снежок воля и это мой крутой дом че так зовут но дом у меня действительно очень крутой как вы помните, у меня была какая-то будка в прошлом выпуске. Я вас вот жестко обманул, ребята, потому что реально то была всего лишь простая основа, а вот этот участок уже стоит больших денег, действительно. Итак, начнем с самого начала. Все, те же дорогие двери Обновленное крыльцо Живая изгородь, цветы Фиолетовые стекла Чтобы смотреть на мир более в красивых красках Шторы нам по бартеру предоставили Организация бандитов Чтобы мы их прорекламировали Ближайший пункт их вон там находится Все красиво, да Тут вот так вот Вы уж сами все видите Тряпичная крыша Эту ткань нам сплели специально пауки шелкопряды. Стоит очень-очень дорого. Следующая часть это вот морковь, картофель и пшеница. А вот здесь кустики с лесными ягодами. Реально приехал из-за границы фермер с очень крутым опытом с работы, поставил вот эти... Грядки все вырастил. Вот тут смотрите, как он обработал. Ну, просто-напросто я вот так беру. А теперь смотрите, куда эти семена? В этот ящик. из них получаются удобрения новые. Ну, кстати, да, пляж я немного обустроил, тут фонари расставил, все очень красиво. Вот это, да, у него что? Прям золотые блоки внутри дома. Да, тут сундуки для инструментов и брони, тут сундуки для разных вещей. Вам будет интересно, наверное, как я добыл эндержемчук. Точно так же, кстати, я добыл дерм. Тут вот такой ящик с разными дополнительными вещами. Тут чисто вот самые необходимые материалы. 15 морковь возьму с собой. Тут мои печки наверху. Это мансарда. Тут два таких окна, с которые можно немножко пострелять. Специально для этого здесь сундук с луками. Тут моя сокровищница. Тут зелье. Тут, короче, можно вылезти вот так и залезть на крышу. И почему кровать наверху? Спрашиваете, потому что если меня убьют, захватят первый этаж, я возражусь наверху, вот тут спускаюсь и такой АА-а-а-а! -а -а, всех раскидываю, допустим, меня снова убивают, я снова отсюда спрыгиваю вниз и снова их побеждаю. Это очень гениально. Также второй гениальный план, кстати, обратите внимание, как кирпичами все выложено, тут протокол забвения. Что это такое? На случай, если все таки весь дом захватят и взорвут кровать, и вот они прям уже пойдут по лестнице и начнут спускаться, да? Что я сделаю? Тут из сундука я достаю два динамита, зажигалку, закладываю динамит вот здесь, активирую портал и активирую динамиты. Они выносят дверь и идут вот так по коридору. И тут взрывается вот эта комната стеклянная, все заполняет водой, а самое главное, взрывается часть портала, и портал уже не работает, то есть они сразу же тут тонут, все. После этого я не смогу вернуться домой, но также они по этому порталу не пройдут за мной, и я начну новую жизнь там. Да, это протокол забвения, то есть моя крепость будет утеряна, все будет уничтожено, я уже не смогу вернуться, но зато я не сдамся таким образом, но обо мне все запутают. поэтому и забвение. Дальше спускаемся. Осторожно, тут немножко потрескались кирпичи, можно упасть. Тут тоже уже. Тут разлетает система туннелей, каждый из которых упирается, в конечном счете в воду. Из-за влажности ступеньки начали покрываться плесенью. Это капец. Просто как ее выводить теперь? Смотрите. Допустим, за мной погнались, да? А можно будет просто поплыть вон туда? Допустим. Смотрите, в чем прикол. В том, что они соединены. Так или иначе. Я выплыл вот где аж. Они там меня ищут внизу, а я уже здесь на поверхности выплыл. Ну, хитро все продумано, шпионский дом такой. Не знаю, зачем я вам это показываю. Вдруг вы все-таки вступите по моей рекламе э, в клан разбойников и будете знать все секреты моего дома, нападете. И как я буду убегать тогда? Ну ладно, черт побери. Самое главное не показал. Почему я так готовлюсь к обороне? Смотрите, что здесь произошло. Криперы ведут жесткую войну против меня. То есть вот здесь была зона моего леса. Это была оборонительная линия. Но криперы активизировались и просто все подорвали. Господи, смотрите сплошные кратеры от взрывов. Это просто жесть. Иногда в них прячутся скелеты и стреляют прямо из этих дырок. Ну, то есть используют их как копы. А иногда просто я туда проваливаюсь. И вот, смотрите, вон Крипер, вон Крипер. ё смотрите. Ну вот опять, ну что это? Ах! Сейчас я вам покажу, как это со скутника выглядит. Видите, мой дом? Ну вот, где я сейчас. Крестик, это так мой проект задвини. Лавовое озеро, вот это. Огород. И вот рядом пятна. Скала, вот, Среди правых. Выглядит, как, как будто бы какие-то шравы. Это вот устроили вот эти подпешки криперские. Как они атакуют, смотрите. Криперы все взрывают. Потом идут волны зомби. Это жесть, Просто. Одним сплошным фронтом на меня и я с одним мечом должен от них отбиваться. Да, типа, а потом все повторяется, и снова криперы все взрывают, зомби снова наступают, а скелеты у них за спинами стоят и стреляют. Иногда стреляют по ним. Типа мой дом это последняя крепость обороны этой территории. Если падет эта крепость, все, здесь будет все захвачено мобами, враждебными. И вы правильно поняли, деревня Мерква. Я ее защищал всеми силами, но все таки стало жить здесь слишком опасно, и всех гражданских пришлось эвакуировать. Вот тут была бомба-убежища для них, я её выводил из него, я помню. Я сейчас иду просто в пустой город, город-призрак, вот сюда, чтобы объединить все луки в один. Вот, теперь у меня есть цельный лук, но у меня нет стрел. Тут вот еще одно бомбоубежище, не закрытая Реально ни одного жителя. Возможно, они этого и доппевались, потому что я покупал здесь оружие более совершенное, чем у меня есть. Сейчас я полагаюсь чисто на себя. но ну, а теперь я отправляюсь на поиски своего затерянного сокровища, и звук из персонала будет плохим. Я хочу теперь докопать вот тот уголь, который на Тут его прямо вот очень И надо... Верти Вот это деньги, как И побежал. Целая еще дэк. Так, они здесь прямо патрулируют, смотрите ка <Слышко> О нет, я вижу скелета. У скелетов дальнобойная орудие. Причем, чем лучше они обучены, тем сильнее. И дальше они стреляют. Но я намерен ограбить этот остров. Угля. Ого, вон смотрите, что там такое. То есть... Оху. Вот просто представьте, какой большой это раскол. И вот здесь маленькая крыша такая. Потолок такой, там, внутри заплываешь. Интересно, да, это исследуется. Только я не понимаю, зачем мне столько угля теперь, когда я не могу этот уголь продавать, тем очень интересно. Железо, наконец-то! Ура! Железо! Блин, это очень крутой остров угля, он мне нравится. Все, вот теперь Кирка себя купила. Какой мостик прикольный, смотрите. Как будто бы, кто-то его, наверное, сделал. Поплывем дальше, просто чисто так, исследование, исследование полоза. И это снова тот корабль, который мы нашли там давно. Это еще в первой части. Значит, чисто в теории, вот этот остров, это тот остров, с которого мы начинали, так? Родной, ты бишь. О, еще же для зора, и еще для зора. Кирка в два раза себя купил, Больше, чем в два раза. Если подумать, то намного больше, чем в два раза. Жесть, сколько тут угля. Это просто рай шахтера. Мне нравятся эти скрепления угля в другие породы. Пофиг, поплыли дальше. Вдоль береговой линии. Сам нашел честного. А почему вот эта штука не дает воздуха? Эй, какого.. Это просто обман. Или -мо, я просто-напросто не успеваю даже подплыть. Нет, мне кажется, надо отсюда уже уходить. Это ч, ч, один, ха? Их тут просто дофига много, ну, их очень много. Давайте посмотрим, куда ведут две вот эти карты на Айтабе. Надо будет в обратную сторону. Типа это противоположный остров, ну то есть вот где-то вон там, находящийся, впереди. Итак, а вот этот остров. Вот и сундук Жесть, просто жесть. Опять целая куча всяких крутых штук. Предлагаю остров поплыть чтобы была полная карта этой местности. Это очень крутая новость. У этого человека прямо на дороге вырос. Я его спас, получается. Давайте по приколу достроим. Так. Хофа. Хома. Так. Во, все. Почему он всё ещё остается новичком не понимает? все он тебя типа, не торгует. Ну и хорошо, ладно. Ой. Я случайно. черты что это? Слина свёклы? Интересно. Вот тут -то тоже должен это делал. Слышно, да, типа? Сначала это сделал. И... Стоп. Это... Нет! Нет! Нет! Нет. Нет. Нет, нет, нет. А тут так? Нет, топ. Ты ч, мать? Вс. Ну ты с. Без лодки будет пробовать, конечно. Так, лак, Спасибо. Я понял, где бы... Мы на краю мира. Да, в обалдоском столпе. Не за что не достают ту лодку. Какие странные места. Вы скажете, где же? Ответ очень прост. Здесь есть эта древняя постройка. Неизвестно, зачем она им служила, но я точно знаю, что она находится на моем острове. Сложно, конечно, сказать, что мы дома, а вот и мой дом. -а! Я... Смогу победить, А! Стреляет. Вижу, что я с... я с Стрела прилетела прямо в лаву Видите ли? Yes, мы дома. Да, мы сделали это. Смотрите, сколько всего. Фу. Стоп! Что? Что это? Лодка с сундуком. Моя лодка там утонула, а здесь... Остров червивый. Что? Сколько всего? И тут есть книга. Я прибыл. Вот наконец я и добрался до твоего острова. Этот путь был не близким. Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Но я выжил и даже привез тебе скромные подарки. Уверен, у тебя такого нет. Там запредельно далеко отсюда находится мой дворец и столица нашей империи. Я передал корону своему старшему сыну, а сам отправился в путь, в путь за тобой. И хоть я уже прибыл, пока еще не настало время для нашей встречи. Мы встретимся перед концом. Я буду дожидаться тебя в одном из убежищ, которые мои люди построили по всей планете. Одно такое есть недалеко от твоего дома. Но не факт, что я буду там. Карту я пришлю позже когда ты исполнишь свою часть пророчества. Стоп, что? Сейчас я не могу раскрывать всех подробностей, но ты должен мне поверить. Нам нужно... Пись... Пись... Машина смерти. Все в бассейне. Я... Твой отец. Китаец. Город на холме. Я слеп. Я... Крипер. Они... Стройбункер. Пещера на юга, носки, кожи, снежная, гора, кит. Господи, похоже, вода попала на листы и размочила последнюю страницу. Теперь я никогда не узнаю, что он имел в виду. Черт побери. А главное, что какой-то чел... С вот этим странным ником привез целую лодку вещей и он где-то неподалеку Золотой топор, прочность 3. Небесная кара 2. Золотой накрульник, броня плюс 5. Взрывоустойчивость 1, а тут аж 4. Часы, что лук, сила, бесконечность, прочность и 4 карты. Это местность где-то очень далеко отсюда. На этой карте что-то вообще нереально. Кажется, это затонувший корабль и какая-то странная штука красная. А это, похоже, карта, по которой он приплыл ко мне. Вот как он нашел мой дом. Он нашел карту с кладом. Так, а это что? Кажется, тоже затонувший корабль, чей хиль выглядывает из-под воды, а все остальное скрыто под водой. Где-то недалеко от острова. Итак, четыре карты. Ну в общем, ребята, да, похоже в следующем выпуске нам предстоит очень много работы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.